Привет! С вами студия сведений и мастеринга E-Comics Master. Продолжаем работу над треком Clockwave. Напомню, что особенностью данного проекта стало использование сатурации и параллельной сатурации как основного приема доводки звука. Переходим к работе с синтезаторами. Их я объединил в группу и применил обработку ко всем сразу. Снова никакой компрессии, она здесь просто не нужна, поскольку синты имеют довольно ровную динамику, а вот добавить характера и цвета мы вполне можем. Первым идет эквалайзер FGS от Стивен Слейт. Никаких его настроек я не делал. Мне просто нравится, какой цвет он придал за счет собственной сатурации. А вот дальше мы снова переходим к параллельной сатурации и снова появляется мой любимый Сатурн. Моей целью было сохранить как можно более живое дыхание трека и поэтому ручка микс у меня практически нигде не стоит на 100%. Подмешиваем нечетный гармоник. Уже намного лучше, но мне хочется еще больше цвета и больше опоры с обнизам синтезаторов. Прибегаю к тому же трюку, что и с басом, уплотняю отдельно SAP параллельный тейп с Теперь осталось всего пара штрихов эквалайзера. Немного усилим нижнюю середину, чтобы придать еще больше тепла синтезаторам и треку в целом. Крайповой трек синтезаторов имеет дополнительный эквалайзер Lindel PX500 с автоматизацией включения и выключения. Его задача сохранить общую теплоту микса в более разреженных частях. Он тоже работает больше как сатуратор и имеет незначительный подъем от 60 Гц и ниже. Единственный слой, получивший дополнительную обработку, это вот этот PlunkSynth. Чтобы сделать его более выразительным в общем миксе, я усилил транзиенты с помощью TransSixit Waves. Далее идет пелообразный P, дающий опору льду. Снова вход идет Lindel PX для придания большей глубины и тепла. Никаких радикальных настроек, просто чуть усилил верхушку в районе 10 кГц и совсем немного ослабил 30 Гц. Разница до-после совсем небольшая, но как по мне она есть и обработка действительно имела смысл. И заканчиваем обработку Педа снова Сатурном. Подмешиваем совсем немного нечетных гармоник. Спросите, а как же лид? С ним никаких секретов, как я уже говорил в самом начале, продакшн сделан очень грамотно, и после обработки вышеписанных элементов оказалось, что лид уже прекрасно вписывается в микс, и правильнее оставить его как есть, и перейти к работе с мастер-каналом. Разве что позже добавил динамический эквалайзер для контроля верхов, использовал бесплатный TDR Nova. В следующем видео мы подробно рассмотрим мастеринг цепочку этого проекта, где снова была использована параллельная сатурация. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Не стесняемся оставлять комментарии и вопросы. С вами был Илья Кутихин. Вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на YouTube канал. Впереди много интересного. До скорых встреч!